Добрый день! Меня зовут Забойкина Алла. Я методист по разработке системы ПИР отдел сопровождения компании Инфастрой. В данной презентации я расскажу вам об изменениях в программе за истекший год и поделюсь планами нашей компании о направлениях развития системы ПИР. ПИР – это система для определения стоимости проектно-изыскательских и научно-реставрационных работ. Разрабатывается с 2004 года и прошла большой путь развития от расчетного модуля до системы, позволяющие решать сложные корпоративные задачи, встающие как перед сметчиками подрядных организаций, так и перед руководителями департаментов, проектных институтов и заказчиками. ПИР постоянно развивается и дополняется, с учетом изменяющихся условий ценообразования, что особенно актуально в рамках текущей реформы ценообразования в строительстве. В соответствии с требованиями сметно-нормативной и методической документации поддерживаются все основные методики расчета стоимости, а также специфические методики расчета, которые используются, например, в ведомственных справочниках или в сборниках методических региональных рекомендаций для города Москвы, так называемых МРР. Также развивать систему ПИР нам помогает обратная связь с нашими пользователями, внимательное изучение запросов и требований к функционалу ПИР и оформлению сметной документации от заказчиков и генпроектировщиков и богатый практический опытов, сметчиков, и профессионалов. В настоящий момент текущая версия системы ПИР-2.12.3. Основные изменения в системе ПИР за последний год произошли в базе нормативно-сметной информации. Введено более 20 новых сборников МРР 2018-2019 годов выпуска. Их перечень сейчас вы можете видеть на экране. На этом слайде представлены сборники 2018 года выпуска. Здесь представлены сборники 2019 года выпуска и в их числе в 2019 году был выпущен и включен в базу НСИ сборник 1.1 «Общее указания по применению московских региональных рекомендаций». И, соответственно, в базе были обновлены процентные нормы, поправочные коэффициенты, включенные в этот сборник. Появление новых постановлений и методик сборников разъяснений, писем и приказов об утверждении справочников и сборников или об внесении в них изменений – все вышеперечисленное оперативно отслеживается, обрабатывается и включаются в следующие версии системы ПИР. Либо в базу нормативно-сметной информации, если речь идет о новых справочниках и сборниках, либо в пункт меню «Справка», где можно посмотреть тексты методических документов, полные тексты справочников базовых цен на проектной работы для строительства в формате PDF, а также сборники разъяснений вопросы и ответы, ежегодно выпускаемые «Центр инвестпроекта». Сейчас вы можете видеть перечень документов, которые на данный момент находятся в работе. Новые справочники и сборники отражаются в окне базы нормативно-сметной информации. Так как справочников и сборников цен в базе НСИ уже около 400, то хочу напомнить вам кнопки управления отображением справочников. Их можно использовать для удобства работы, чтобы ненужная вам информация не отображалась на экране. Кнопка Показать только справочники, входящие в Федеральный реестр сметных нормативов. Будет актуальна для организаций, работающих со средствами федерального и регионального бюджетов. Справочники, входящие в федеральный реестр, отмечены в базе зелеными плюсами на значке справочника. Кнопка Скрыть отмененные справочники ставит оставит видимость только для действующих справочников, что позволит не ошибиться при поиске и добавлении расценок в смету и работать только с актуальными и действующими нормативами. Кнопка «Установить видимость справочников» поможет пользователю показывать только тот список справочников, с которыми он постоянно работает. При этом остальные справочники из базы не исчезают и в любой момент времени есть возможность изменить параметры настройки видимости. В связи с тем, что некоторые справочники и разделы сборника базовых цен на проектные работы отменяются частично, в окне базы появился специальный значок на отмененных главах и таблицах в виде черного прямоугольника, который вы сейчас видите на экране. На отмененные главы и таблицы распространяется действие функции «Скрыть отмененные справочники». Теперь хочу остановиться на изменениях, которые появились в расчетном блоке системы ПИР в связи с введением новых сборников МРР. Так, для сборников МРР 4.2.0.2.18 «Инженерные сети и сооружения» и МРР 8.4.0.2.19 «Научно-проектные работы по сохранению памятников истории и культуры» реализован особый расчет экстраполяции, в соответствии с общими положениями указанных сборников. Формулу расчета вы сейчас видите на экране. Рассмотрим пример расчет расценки архитектурные решения эскизного проекта реставрации памятника первой категории сложности из мрр 840219. Мы видим значение натуральных показателей приведенных в таблице 150 и 200 тысяч кубометров объема памятника. Значение натурального показателя проектируемого объекта 250 тысяч кубометров. Программа автоматически рассчитала особую формулу экстраполяции для этой расценки. И для корректного расчета от пользователя не требуется никаких дополнительных настроек. А вот в сборнике МРР 8.4.16 – научно-проектная работа по сохранению памятников истории и культуры 2016 года выпуска. В общих положениях указано, что промежуточные значения базовых цен следует определять методом интерполяции по прямой пропорции. И такой расчет также реализован в системе PIR и применяется автоматически при попадании значения натурального показателя между табличными значениями. Например, можем рассмотреть таблицу 4.1.1. Базовые цены на предварительные работы. Мы видим значение основного показателя, равные 0.25, 0.5, 1, 3, 5, 7, 10, 15 и 20 тысячам кубометров. Если объем памятника мы устанавливаем 6000 кубометров, то формула автоматически рассчитывается по формуле интерполяции и преобразуется в пропорцию. К слову, в более позднем сборнике MRR 8.4.0.2.19 2019 года выпуска интерполяция по такой формуле уже не используется, так как значение натурального показателя в таблицах там задано уже диапазонами. Также за последний год в системе ПИР был реализован расчет для сборников МРР-5416, автоматизированные системы управления АСУ 2016 года выпуска и МРР-5516, автоматизированные системы учета энергопотребления АСУЭ в жилищно-гражданском строительстве также 2016 года выпуска. Правила начисления баллов при расчете расценок из этих сборников несколько отличаются от правил расчета строк АСУТП, приведенных в федеральных справочнике базовых цен на проектные работы. При применении расценок из указанных сборников необходимые формулы также применяются автоматически. Теперь хочу немного рассказать о нововведениях и изменениях, которые нас ожидают. Все вы знаете о будущей с конца 2015 года реформе системы ценообразования в строительстве. И в рамках этой реформы пересматриваются многие нормативы и методические документы. Коснулось это и проектных работ. Так, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Regulation с прошлого года выложен проект приказа об утверждении методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации. Согласно данным портала, текст документа находится на этапе общественных обсуждений и прохождения экспертизы. Мы проанализировали текст документа на предмет изменений, которые в него включены по сравнению с текущей методикой ценообразования в проектных работах и получили следующие результаты. Сначала рассмотрим основные изменения, которые касаются базы НСИИ. Первым же пунктом новой методики определяется изменение наименования и кодировки справочников. Вместо уже привычных справочников базовых цен на проектные работы для строительства СБЦП будут методики определения нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации МНЗ. Второе важное изменение касается уровня цен. В методике указано, что параметры и нормативы цен проектных работ разрабатываются в составе МНЗ на проектные работы в текущем уровне цен по состоянию на 1 января года разработки МНЗ на проектные работы. Таким образом, с выходом новых МНЗ мы каждый год будем получать новый уровень цен. Третье. Это изменение терминологии. Вместо привычного понятия ⁇ Стадия проектирования ⁇ в методике понятия, используется понятие ⁇ Вид документации ⁇ Таким образом, у нас будет проектная документация ⁇ П ⁇ рабочая документация ⁇ РД ⁇ и проектная и рабочая документация ⁇ П ⁇ РД ⁇ Следующее изменение. В приложении 1 к методике приведены сокращения разделов подразделов проектной документации для объектов капитального строительства и линейных объектов. А вот это вот нововведение позволит сметчикам в полной мере использовать функции автоматической привязки в таблицах соответствия состава проекта и не задумываться к какому разделу проектной документации отнести например такой элемент как архитектурно-строительная из сантехнической части. Такой раздел встречаются, например в сборнике СС-9101 электроэнергетика. И подобных казусах в справочниках достаточно много. Вводятся и некоторые изменения в привычной уже методике расчета стоимости проектных работ. Одно из них касается изменений в расчете от общей стоимости строительства. Согласно новой методике, стоимость строительства принимается по итогу глав 1.9 сводного сметного расчета стоимости строительства объекта проектирования в уровне цен на 1 января года разработки МНЗ на проектные работы. Сейчас, как вы помните, стоимость строительства принимается в уровне цен 2001 года. Следующее изменение касается расчета формы 3П. В расчет вводится расчетный коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей, проектировщиков различной квалификации в выполнении проектных работ. Расчет будет происходить по той же методике, что сейчас реализовано в системе ПИР для сборников МРР. Третье изменение – это приведены методики и примеры расчета корректирующих коэффициентов, таких как коэффициент на привязку типовой документации коэффициент на объем реконструкции, коэффициент на капитальный ремонт, коэффициент на корректировку утвержденной проектной и рабочей документации, коэффициент на вариантную проработку проектной и рабочей документации. То есть теперь вместо диапазонных значений, которые приведены сейчас, будут рассчитываться расчетные значения. Также Изменения коснутся выходных форм сметной документации. Например, в выходной форме локальной сметы на проектные работы 2П в шапке сметы П появилось поле «Составлено в текущем уровне цен». Сократилось наименование четвертой графы таблицы. И главное, стоимость сметы рассчитывается в рублях, а не в тысячах рублей, как в настоящее время. Изменилась и выходная форма смет, рассчитанных по трудозатратам. В первой таблице приводится расчет коэффициента квалификации участников исполнителей, а во второй таблице происходит одновременный подсчет и зарплаты непосредственных исполнителей, причем с указанием среднемесячной зарплаты, а не зарплаты за человека день, как в действующей форме. И стоимости работ с расчетом себестоимости, с учетом рентабельности и учетом продолжительности проектирования, численности исполнителей и коэффициента квалификации и участия, которые подсчитываются в первой таблице. Такой расчет в системе ПИР уже реализован для сборников МРР. Также появится новая выходная форма 4П. Сметный расчет на командировочные расходы по работам, связанным с проектированием объекта. Подобный расчет уже реализован в текущей версии системы PIR с помощью инструмента дополнительных расчетов на строке 3P. Так что после ввода новой методики в действие останется только сделать выходную форму в соответствии с формой 4P, приведенной в приложении 11. На данный момент мы отслеживаем информацию об этапах готовности новой методики и подготавливаем систему ПИР к быстрому переходу на изменившиеся методы расчета стоимости работ по подготовке проектной документации. Спасибо за внимание. Ваши вопросы, а также пожелания и предложения по работе с системой ПИР просим присылать на нашу почту.